Сейчас я вам покажу, как с помощью программы «Джокси» сделать скриншот экрана. Ссылка для скачивания данной программы находится в разделе «Кабинет». Важно знать. Вкладка «Форсаж». И вот пятый пункт Программа «Быстро сделать скрин». И вот ссылка на нашу программу Джокси для того, чтобы ее скачать. Эта программа у меня уже скачена. Вот. Она имеет значок птички голубенькой. Для того, чтобы сделать скриншот, мы нажимаем левой кнопкой мыши на нашу программу. Мы можем сделать как фрагмент экрана, так и весь экран полностью. Я вам покажу, как сделать фрагмент экрана. Нажимаем фрагмент. После этого появляется перекрытие с двумя направляющими. Зажимаем левой кнопкой мыши и начинаем растягивать область, которую мы хотим заснять. После того, как вы отпустили кнопку, у вас получается область, которая станет снимком экрана. И появится панель для редактирования. С помощью данной панели можно подчеркнуть какие-то важные элементы, указать на них стрелкой а также размыть и подсветить выбранную область. Подробно я на этом останавливаться не буду. Инструменты понятны и простые. После обработки скриншота нужно нажать на синий квадрат с галочкой. У нас появляется окошко, в котором две кнопки открыть и копировать. Копируется сразу ссылка на наш скриншот. И мы ее можем ставить в браузер. Или скинуть кому надо. Вот такой скриншот у нас появился. Вот такая простая и удобная программа, которая отвечает на вопрос, как сделать скриншот монитора. Я сама постоянно пользуюсь данной программой и очень довольна, поэтому советую вам.